У появилась вот какая-то идея, какой-то страх. И я ну, не могу от этого избавиться. Ну, ты же не могу значит, опять... избавиться не можешь. Ты же думаешь эту идею. Да, ну, ну, ну ты же вот думаешь ты идею. Ну, смотри, вот... я могу сейчас подумать о своих детях. Вот, дети, в этот момент, что я вижу? Я вижу четыре, раз, два, три, четыре, да. Я могу подумать о детях разное. Например, что они смеются. Хоп, они у меня здесь засмеялись, я представила. Мне хорошо от этой мысли? Хорошо. Они смеются. Дальше, что я могу еще представить? Ну, что вот они пошили хамелеонов, сидят дети с хамелеонами. Хорошо. Мне хорошо от этой мысли? Хорошо. Я могу дальше ее думать, просто потому что мне хорошо. Дальше, например, я могу подумать, «Ах, боже мой, мы же живем на берегу озера». А вдруг они утонут. И вот я вижу, как они утонут, да? Как ты думаешь, мне как от этой мысли? Ну, ну, если я так. начну в нее верить, ну, я не виду, Ну, наверное, мне станет страшно, правда? Да. Но ведь до сих пор я сама думала эти мысли. Что мне сделать с этой мыслью? Но до сих пор я думала эти мысли. Я выбирала смотреть или не смотреть в эту сторону. Что мне дальше делать? Не думать у нас, помните, не получится не прыгать с крыши, да, надо да. подумать другую мысль. Мысли-сборник ты листаешь, но переверни страничку. Мысли миллионы в голове. Да, Это да, да. только мысль, ты понимаешь? Ну, понимаю, да. Но да. Дальше я спрашиваю себя. Если я выбираю думать эту мысль и, и не перелистывать страничку, я могу просто спросить себя, а что я получаю в этот момент, когда я вижу, ну, например, детей? В таком бедственном положении на озере. Ну что я могу? Но, ну, наверное, я начинаю чувствовать... Вот сейчас заплачу. Может, я поплакать хочу просто? Другого повода себе придумать не смогла. Или побояться. Адреналинчик. Так, вот вот побояться. Ну, побояться. А зачем тебе адреналин? А я объясняю. У тебя сил нет. Не Когда меня. сил нету, можно себя напугать. Можно себя разозлить. Для этого можно использовать разные мысли. Если вы не контролируете, то ваш мозг поможет вам, он выбрасывает он какие-то мысли. Вы можете увидеть начальника и разозлиться на него. Что такое злость? Это адреналин, у вас есть силы идти дальше. Вы можете увидеть мишку в своей голове, испугаться, опа, у ну вас да, адреналин, будет, да, да, и вы опять можете идти дальше. Но если вы человек, который осознает, то сейчас я устала, у меня нет сил. Что можно сделать? Можно сказать, так будет вечно, ваш мозг перестроится, у вас опять будут силы. Вы можете спросить: ради чего, в принципе, я иду? И опять вот этой силы даст смысл. Можно себя напугать сознательно. Можно выбрать мысль, которую ты себя напугаешь. Ну это да. Или можно разозлить себя сознательно. Нету сил, нету сил. Детки часто помогают, подбегают к маме, дребедень какой-то начинает и говорить, и она. Все, мама и сила, она встала, она убрала, она там то-то, то-то, то-то, опять все. завод закончился. Но так тоже можно. Просто я предлагаю такие красивые варианты. Понятно, что есть же обжитые. Напугай себя, разозли себя. Но в этом случае есть аспект выбора. То есть, это не мысли, пришла, тебя напугала. Это я выбираю мысль, которую думать.